Молодость, зрелость, молодость зрелость, сели на скале. семейных, люди-одиночки. Молодость твердила, все во мне прекрасно, молода, свободна, игратива, Ясно? Мелость отвечала, я тебя мудрее, и с тобой, малышка, спорить не посмею. А взрослей, узнаешь, счастье, Все это, раз не в этом счастье, значит счастья нету. Зрелость отвечала. Нет, оно бывает. Если жить с любимыми, небо позволяет. Если свет детишек слышится это дом, то еще со счастьем крошка. Сначала плачешь, и о чем секреты. Да,